Удобных, послушать, значит, себя и послушать других, то есть получить некоторый навык именно выступлений на научных семинарах. Вот. И для этого нам нужно подобрать такой контингент ребят, которые этой работой занимаются систематически помимо своей основной учебы, но крайне нуждаются вот в таком коллективном систематическом общении. Отбор проходил централизованно, через все отклады ценность которых была признана нами достаточной для того, чтобы их приглашать. Вот, приезжали только после предварительного ознакомления с докладом. Здесь нет ни одного, я бы сказал, ну что ли, не относящегося к делу ребенка. Только те, кто действительно что-то сделал. Вот это основной принцип отбора, ребят. А преподаватели как отбираются? Преподаватели школы – это в основном наш кадровый контингент Московского инженерно-физического института, Мехматов, из Фистеха. У нас очень много людей пересекается с нами по работе из городских московских олимпиад, из союзных олимпиад. Этот круг достаточно узкий, все друг друга здесь знают. Вот, мы друг друга постоянно приглашаем. Это наши, вот, как говорится, кадры. Кроме того, у нас достаточно большой контингент, я бы назвал, наш унтер-офицерский корпус. Это наши студенты, выпускники, которые непосредственно вот работают с ребятами, проверяют их работы, консультируют их доклады. Это все студенты наших ведущих вузов из Теха, университета, МИФИ. Вот эти студенты, которые проводят обучение, сами являлись когда-то учениками этой школы? Я вам так скажу, что практически абсолютно все наши студенты, вот, абсолютно все, без исключения, это наши выпускники. Это те, кого либо я лично учил, либо мои ближайшие сотрудники учили. Вот, а значительная часть из них это выпускники Московского химического лица, где вот я непосредственно преподаю физику. Евгений Николаевич, несколько слов о периодичности проведения подобных конференций и какое в связи с этим место занимает Черноголовка. Периодичность у нас э, очень четкая. Один раз в год именно в период студенческих каникул, когда нам легко собрать с одной стороны студентов, с другой стороны с удовольствием приезжают ребята, потому что все рады возможности хоть какое-то время не ходить в школу. Мы должны понимать, что этот фактор тоже немаловажный. Кроме того, э, у нас традиции, которые сложились. В общем-то, уже ну, выделили это время из всех прочих времен как наиболее подходящее. У нас э, первая конференция, если считать ее хронологически всесоюзная ее, это называли еще, конференция состоялась в городе Тбилиси в 90 году. Это было лето, это было прекрасное еще время. Вот она была межгосударственная сразу, там были из Польши, из Грузии, из России. Вот. И с тех пор мы каждый год их повторяли. Вот это у нас по счету восьмая конференция, если считать все наши всесоюзные. Вот. А всероссийские пош... начали свой отсчет 92-го года. И в Черноголовке в частности, это четвертая конференция. Мне бы хотелось особенно сказать о том, почему выбор пал на Черноголовку. Значит, мы, естественно, шли методом группы ошибок. Но оказалось, что здесь, вот именно в Черноголовке, у нас есть очень много, во-первых, единомышленников. Вот здесь, в частности, в этой школе работает Владимир Алексеевич Орлов, наш известный физик, с которым мы, в общем-то, работаем. В нашем издательстве школа «Авангард» печатался. Вот. И здесь есть замечательный контингент ребят, которые с огромным интересом принимают участие во всей нашей работе. Они составляют чуть ли не 30% общего числа участников. Вот. Конечно, отсюда мы видим самое доброжелательное, самое, ну, я бы сказал, ну, человеческое отношение ко всем нашим проблемам. Мы легко их Решаем все эти организационные проблемы. И вообще Черноголовка очень чудное место. Оно во всех отношениях вот как-то... Ну, я здесь откровенно отдыхаю душой, когда приезжаю. Вот. И вот нам очень хотелось, чтобы эта традиция у нас продолжалась, в общем-то, постоянно. Во-первых, мы стараемся, чтобы конференции это не было какое-то узкое мероприятие. Как, скажем... Олимпиада, городская олимпиада, международная олимпиада, где дети приходят, садятся за парты, в течение двух часов пишут работу, воздают эту работу, ее проверяют, они страшно переживают, и в сумке жесткая конкуренция и погоня за льготами заезжаются по домам. Вот. Мы считаем, что Олимпиада сами по себе вещь неплохая, но их нельзя абсолютизировать. Другая есть система, скажем, турнир юных физиков, например, или юных математиков, где речь идет о командном соревновании, когда команды физиков или математиков соревнуются с другими командами, опять возникает система жесткой конкурентной борьбы, все страшные боятся проиграть, очень хотят выиграть, имеют место иногда какие-то подсуживания и прочее, накаляются страсти. И опять нам кажется, что все это не совсем то. Мы, во-первых, ушли, в принципе, от монотонности, то есть от какой-то вот, значит одного типа какого-то вот вида учебной деятельности, и мы ушли от соревновательности настолько, насколько это вообще возможно. То есть у нас, если посмотреть на то, что у нас происходит, это сразу спектр, широкий спектр мероприятий. Мы начинаем с того, что проводим с ребятами тестирование по физике, математике и химии. У нас физика, математика, химическая конференция. Вот. Мы, значит, после этого с ребятами сразу устраиваем викторину. Причем викторина длится практически весь период времени, они решают трудные и задачи, у нас есть своя валюта, которую потом проводится аукцион, вот. и у них сразу возникает живой неприходящий вот интерес именно к тому, чтобы добиться успеха. Кроме того, у нас после этого проходит обязательно, обязательно проходит аукцион. Вот то, что мы сейчас видим в этом зале, это значит по принципу аукциона, кто даст правильный ответ, аукцион знаний. Проходят физико-математические бои, но у нас нет четкого разделения на команды. Приезжает, допустим, один человек из Магадана, один человек из Элиста, трое из Ставрополя, мы организуем из них команду. На следующем туре мы по-другому компонуем команду. Нет проигравших, нет победителей, но есть хорошие, удачные ответы, которые обязательно поощряются дипломами. Кроме того, мы обязательно основной упор делаем на доклады школьников, то есть то, что они привезли, то, что они наработали, то, над чем они долгое время трудились. Доклады слушаются по четырем-пяти секциям, и это действительно для ребят очень важный эффект признания их работы. Кулинарные заседания обязательно проводятся с лучшим докладом. обязательно по результатам конференции публикуется сборник материалов конференции и обязательно проводится окончательно аукционное закрытие, где ребята вот на заработанную ими валюту покупают подарки. И я хочу еще особенно подчеркнуть, что поскольку наша конференция подходит под гиды Министерства образования, все получают дипломы, дипломы как бы, с министерского образца, а за заместителя министра, что, конечно, на местах имеет большой моральный момент, и для учителей, которые посылают ребят, для ребят, вот, повышает авторитет мероприятий. В Черноголовке кто именно поддерживает эту идею и помогает вам всячески? Ну, здесь, если говорить непосредственно о части школы, то, конечно, очень много делает Раиса Петровна, наш директор вот, школы 82. То есть практически все практические вопросы мы решаем через нее. Вот, и поскольку она очень так бескорыстно к этому относится, очень заинтересован в своих детях, чтобы они приняли участие, так, полагаю, может им еще скучно немножечко, одним тут некоторые некоторой изоляции может быть жить. И всегда мы встречаем с ее стороны полное понимание, и, в принципе, нам больше ничего не надо для того, чтобы организовать нашу работу. Шевченко Галина Григорьевна, ответственный секретарь Малой Академии Наук Крыма «Искатель», одного из первых научных обществ школьников прошлого нашего Союза. Вот на этой конференции, как вы на нее попали? Мы уже несколько лет дружим со школой «Авангард». Московской. И с нетерпением ждали встречи в этом году вот здесь, именно в Черноголовке. Встреча Черноголовки нам очень дорога, поскольку здесь живет Исаионович Брагинский. В прошлом это наш крымчанин, который был одним из первых основателей нашей Малой Академии Наук. И нам ну, очень дорого встреча с ним, с горячо любимым человеком. Те мероприятия, которые проводите в Крыму, похожи на то, что здесь вы видите? Да, в Крыму наши мероприятия похожи на эти. И мы как-то даже ощущаем, что дело Исаионыча, которое он когда-то начал у нас в Крыму, теперь и здесь, в России, также хорошо процветает. об олимпиадах, в которых они участвовали. Оказывается, в Чженголовке много таких ребят, которые побеждали не только на школе, но и на районных, областных, московских олимпиадах. Так, ученик 9-го Б-класса, школы номер 82, Гриша Рубцов был участником всех олимпиад по математике и стал победителем областных олимпиад по математике и химии. Призером зональной и участником Всероссийской Олимпиады. Любимые его предметы — физика и биология. А математика для него, по его словам, очень проста. Он также любит природу и книги. Паша Ярыкин, ученик 10 А-класса, школы номер 75, стал победителем областной и зональной Олимпиады, участником Всероссийской Олимпиады по математике, мечтает стать математиком. Скажем так, то больше всего Олимпиад завоевывал. Давай. Ну, я Кузьмиков Ива, но участвовал я во многих Олимпиадах. Вот, Ну, занимал в МГУ, я ездил, занял третье место. А, на районы у меня было четвертое место. Ну, По-русскому у меня первое в школьной Олимпиаде. Еще по географии у меня третье место и по английскому еще первое. Меня зовут Аня. Учусь я в этой школе номер 82 в девятом классе. А про Олимпиады? Про Олимпиады хорошо. Ну, участвовала я во многих Олимпиадах школьных. В районной по географии, в областной по русскому языку. Но вот самый... Так сказать, результативной оказалась последняя. В областной олимпиаде по русскому языку я заняла первое место. Дорожки Митани, я пятый я класс. Отлично. А теперь немного о олимпиаде. Я участвовала в олимпиадах по математике, русскому, английскому и знанию. Какие-нибудь места? Во всех олимпиадах второе место. А нам было приятно узнать, что мисочка Гриша учится в пятом классе, а занял второе место по математике для шестых классов. Более 200 черноголовских ребят стали призерами школьных олимпиад. Из них 48 в районах, 19 областных олимпиад. В основном ребята участвуют в олимпиадах по математике, физике, химии, русскому языку и английскому но также пробуют свои силы в биологии, истории, географии. А в пятых классах проводятся олимпиады по естествознанию. Все ученики олимпиад довольны тем, что они проводятся. Я очень рад, что меня включили в олимпиаду. Я хочу поблагодарить директора и все организации, которые помогли сделать вот эти олимпиады. И хочу сказать им большое спасибо. Я хочу сказать, что вообще очень здорово то, что сейчас есть возможность и снимать призеров Олимпиад, и вообще, что даже, ну, э, ну школы могут организовывать Олимпиады для школьников, и что мы даже должны быть благодарны за все это. И благодаря этому мы сейчас здесь все. Я очень рад, что у нас в школе проводится много Олимпиад. Я бы хотел, чтобы их чаще и больше проводили, потому что, ну, всем детям это нравится. Все, все стремятся занять первое или второе место, чтобы получить какой-то приз или даже почетную грамоту. Я хочу еще сказать, что в олимпиадах некоторые идут не для того, чтобы получить какие-то места, а просто, чтобы пополнить свой запас знаний, чтобы научиться нового или старое. Мне очень нравится, когда в школах такие олимпиады. Поблагодарить наших вот, учителей, которые ведут э, уроки у 6 В, а особенно мы хотим поблагодарить вот, э, мы все здесь, которые сидят, рядом со мной ребята, мы хотим поблагодарить нашего классного руководителя Трубочкину Екатерину Ивановну. Спасибо. Ребята, мы хотим всех благодарить, что сюда пришли. Большое вам спасибо. К сожалению, мы не смогли взять у всех интервью. Вы нас, пожалуйста, извините. Ребята, видя на каком высоком уровне идут соревнования? Всегда стремились принять активное участие в Олимпиадах. Теперь Черноголовка является одним из центров проведения Соросовских Олимпиад. Черноголовка была, а сегодняшняя встреча с ребятами еще раз показала, что она и остается как бы стартовой площадкой для взлета тех, кто стремится познать и проявить себя в науках. Мы поздравляем всех победителей, призеров Олимпиад, и желаем им успехов в будущем в школе номер семьдесят с двадцатого по два, на старому